Итак, друзья, всем привет! С вами канал Криптогейн. И как вы уже заметили, сегодня у нас на обзоре криптовалютная биржа под названием KICKX. А, До да, ней пойдет речь. И сразу, что хочется отметить, да, в первую очередь, это возможность торговать на этой бирже даже новичку. И не просто трейдить, а закрывать все сделки. Естественно, в плюс, как профессиональный трейдер используя инструменты для создания смарт-ордеров, а именно двойного стопа и скользящего стопа. У данной биржи у нас есть прекрасные преимущества, а именно, я сейчас объясню, почему, я думаю, можно ее, даже нужно использовать. У нас будут, кстати, классные плюшки от команды, о них немножко позже, поэтому рекомендую досмотреть до конца видео. И в конце именно расскажу о самых прям вкусных плюшках, но самую важную часть, думаю, нужно начать именно с нее, а именно о преимуществах и почему нам стоит ее выбрать в первую очередь это у нас вы получаете кэшбэк за все сделки, которые вы проводите на данной бирже и чем больше вы торгуете, тем больше токена в KX вы получаете и при помощи его вы можете этого токена покрыть почти всю торговую комиссию. А для продуктивной торговли вам помогут самые низкие комиссии на рынке, потому что комиссия данной биржи составляет всего лишь от 0,15 до 0,20 что естественно не может не радовать. Также у нас есть квалифицированная мультиязычная поддержка пользователей здесь, 24 на 7. Она работает в онлайне и поможет вам разобраться с любой возникшей проблемой, ответить на любой интересующий вас вопрос. Также у нас есть ввод, вывод на банковские карты денег, на да, любых средств, любой валюты. Я имею в виду вообще, да, вы переводите, и потом сможете вывести на банковскую карту. Поэтому купить криптовалюту с кредитной и дебетовой карты, а также вывести средства на карту, есть возможность. KX нам предоставляет это. Это опять же еще один плюс. Также стоит сказать, не забывать про лицензию, вообще про безопасность. У нас биржа имеет лицензию Евросоюза в Эстонии и функционирует по всем стандартам безопасности. И раз мы уже заговорили про безопасность, самая важная часть для любой абсолютной биржи – это безопасность. Это прям большими буквами стоит выделить. И биржа Kikex предоставляет нам безопасность банковского уровня и имеет свою разработку с холодными хранилищами, отсутствием единой точки отказа, непрерывным процессом обеспечения безопасности по лучшим мировым практикам. Поэтому, ребят, вам не придется переживать за свои средства, так как Kikex имеет полное отсутствие к уязвимости. Думаю, это был самый важный, скажем так, раздел, который нужно знать об этой бирже. Потому что, как бы вы ни торговали, самое главное, чтобы ваши все средства, ваши доходы положительные, да, которые были обязательно в плюс, сохранились, и вы успешно смогли их здесь хранить, либо вывести. Так что по поводу безопасности не переживаем, смело можем все заходить трейдить. Также у нас в будущем будущем мобильное приложение. Думаю об этом позже, если мы сделаем еще один обзорчик здесь. Я с удовольствием покажу, ну, то есть как у нас показался себя биржа, как работает условно через месяц. Я показал бы показал еще мобильное приложение, которое в разработке скоро будет работать. И думаю, мы подошли к самому интересному. Как же здесь торговать? И то, о чем я сказал, есть два прекрасных инструмента, которые нам дают возможность торговать именно в плюс без убытков, я сейчас естественно о них расскажу о скользящем стопе и так далее перешли мы в биржу очень круто, что у нас есть демо режим как вы видите, у меня на счету 100 тысяч USDT тизера и можем бесплатно потренироваться, потрейдить считаю, что это классная функция у нас приятное очень оформление слева у нас все указаны торговые пары ну, вот наш баланс. У нас, кстати, можно изменить фон. Он есть белый, есть темный. Кому как интересно, у меня, например, больше белый, поэтому оставим его. Есть язык. Ну, в общем, ребят, все очень просто. На самом деле это ничего лишнего. Очень приятно будет работать здесь. И давайте все же перейдем к этим, о чем я сказал, к этим инструментам. Давайте покажем вам, что такое скользящий стоп и почему он вообще нужен для трейдера обязательно. Вообще скользящий стоп, да, он похож на обыкновенный стоп-лосс, но его позиция смещается по мере прохождения сделки. То есть скользящий стоп-лосс позволяет нам ограничивать убытки в тех случаях, когда сделки проворачиваются против вас, а также помогает фиксировать прибыль в тех случаях, когда сделка идет как задумано. И он у нас на более, наиболее эффективен в трендовых рынках, где цена стабильно изменяется в одном направлении. Давайте рассмотрим покупку биткоина. Заходим в раздел скользящий стоп, нажимаем ⁇ Купить биткоин ⁇ у нас появляется вот такая вкладка анимированная, подсказка. И мы переходим, видите, вот здесь тут вверху вкладки, мы сразу покупаем в раздел ⁇ Покупка ⁇ И вот читаем подсказку. У нас кажд... при каждом вашем клике, каждом дальнейшем действии будет подсказка. Вы никак не потеряетесь, все очень сделано удобно именно под вас. И читаем. После установки ордера, когда цена достигнет уровня активации и продолжит падать, уровень активации будет двигаться за ней вместе со стоп-уровнем и лимит-ценой. Затем, когда цена начнет расти и достигнет стоп-уровня, будет размещен лимит-ордер. Давайте нажмем «Далее» и переходим в раздел «Уровень активации». И, например, мы ставим уровень активации 8300 долларов. И читаем. Установите уровень активации, цену биткоина, при достижении которой скользящий стоп-уровень активируется. И в случае продолжения падения цены, уровень активации буд будет падать вместе с ней. Мы поставили 8300 долларов и нажимаем кнопку «Далее». Переходим в раздел «Стоп-уровень». И опять же читаем подсказку. В какой-то момент цена биткоина перестанет падать и начнет расти. И вот пока цена выросла не сильно, лучше купить биткоин. Для этого мы устанавливаем стоп-уровень. Цену биткоина, при достижении которой будет размещен лимит ордер на покупку. Мы здесь указываем, давайте еще плюс 3%, нажимаем далее. Мы переходим в раздел лимит цена. И здесь устанавливаем цену не выше которой вы хотите купить биткоин. Ну здесь не знаю, давайте еще установим плюс 2%. Нажимаем также далее. И здесь мы выбираем количество. Например, мы хотим купить один биткоин. Все очень просто, все выставили, все по пунктам, все по подсказкам, здесь никак вы не потеряетесь, и нажимаем кнопку «Далее». Здесь мы подтверждаем покупку и читаем, опять же, очень важно, разберитесь в каждом моменте, да, у нас скользящий стоп будет активирован, когда цена достигнет 8300 долларов, и затем уровень активации, стоп уровень и лимит цена будут падать вместе с текущей ценой. Стоп уровень будет всегда больше уровня активации на 249 долларов, если цена начнет расти и достигнет стоп-уровня, то будет размещен ордер на покупку одного биткоина по лимит цене, которая будет больше стоп-уровня на 179 долларов. Все очень просто, все понятно. Нажимаем «Купить биткоин». Пожалуйста, вот наш ордер. Ордер на покупку у нас уже есть. И стою. Думаю, каждый понял, для чего это. То есть данный инструмент нам поможет э, минимизировать потери при падении цены да и так далее то есть валюта которую вы торгуете вы ничего не потеряете благодаря вот таким прекрасным инструментам которые обязательно нужно знать ребят и давайте мы еще разберем двойной стоп как и обещал мы посмотрим например продажу биткоина как это вообще делать Тут у меня есть 10 биткоинов и давайте представим что мы купили биткоин за 8950 долларов и для take profit а мы выставляем вот такой вот стоп, Например, предположим, это будет 9350 долларов. И мы должны еще поставить лимитный ордер, поставим его на минус 2%. То есть, если цена биткоина достигнет цены 9350 долларов, то автоматически выставится лимитный ордер на сумму 9163 доллара. Также нам нужно поставить и стоп-лосс, обязательно его заполнить. Если цена биткоина начнет падать, здесь мы... Поставим, пускай будет не меньше 800 возьмем, пускай, минус 3%. То есть, если биткоин упадет до цены 8800, то автоматически будет выставлен лимитный ордер на сумму 8536 долларов. И мы выбираем, пускай это будет также один биткоин, нажимаем его, например, «Продать». Опять у нас есть подтверждение, да, и такое короткое описание. То есть, если цена вырастет до 9350 долларов… На ордер на продажу одного биткоина по цене 963 будет размещен. Если цена упадет до 8.800 или ниже, то ордер на продажу одного биткоина по цене 8536 будет размещен. И мы подтверждаем. Вот наши ордера все было очень просто. Инструменты там реально помогают. То есть данные инструменты дают возможность: еще раз повторюсь, нам минимизировать все потери при падении цены валюты, которую вы торгуете. Поэтому, грубо говоря, проиграть здесь ну, почти невозможно. Ребят, так что запоминайте. Это, думаю, очень важный момент для вас. Обязательно им пользуйтесь. Также хочу сказать про реферальную, чтобы не затягивать видео. Давайте по важным самым моментам. Реферальная программа здесь присутствует. Она, на самом деле, реально классная. Дает вам возможность протирать что-то на диване, если вы пригласите на рефералов. У нас их 10 уровней. Как работает вообще программа, какие КИКЭКС, думаю, проще зайти к каждому разобраться. Смотри, 5 участников, уже 50 тысяч монет. Сами можете представить, насколько вы можете снизить свою комиссию, о которой я говорил раньше. Так что сиди, приглашаем друзей на биржу, Никогда не торгуете, сидите на диване, ваш заработок капает вам в карман, да, с торгов приглашенных друзей. И также у нас, кстати, есть дополнительные призы и плюшки, которые вы будете получать, о них я сейчас скажу и Думаю, с реферальной программой мы разобрались. Вот ваша реферальная ссылка, она у каждого своя здесь. В общем, с таким оформлением настолько понятным, думаю, даже не стоит объяснять. Давайте перейдем вот то, о чем я говорил также в начале. У нас очередной конкурс, и администрация реально радует этими конкурсами. Если посмотреть, завершенные были очень простые, очень классные, где очень многие смогли заработать. И у нас будет призовой фонд целых 10 тысяч долларов просто раздают награду 100 активным трейдером. Мероприятие у нас будет проходить в честь смягчения KYC на KIKX, об этом сейчас скажу, и у нас подготовили ребята на такое, такой ивент, где может каждый заработать, и самое вот что интересное, принять участие может, грубо говоря, каждый, а у нас вносим депозит от 20 долларов, это прям вообще ну, вот крошки, а в любой валюте, да, вот мы видим какую и совершаем как можно больше сделок в парах скик на бирже KikX и объем сделок не играет никакой роли, делаем ретвит анонса и конкурса и получаем и берем take profit, зарабатываем 5 августа уже будут объявлены победители, и период у нас будет до 4 числа, поэтому ребятки еще один, еще один такой вот прям Такая жирная надпись, да, почему еще один момент, почему нужно перейти именно сюда. Да нет, конечно, я это все больше, да, в шутку перевожу. На самом деле, вы только посмотрите на эту биржу, она максимально, максимально говорит о том, что впереди да, начни здесь трейдить, пополни баланс. Ну, ведь реально, сравнить ее с другими, я не буду называть, она прям лидирует. Все очень классно сделано отзывчивая администрация в этом уже убедился торговые комиссии вообще почти к нулю сводятся очень доступные, понятные вот эти инструменты, да, торговые но вы никак не проигрываете и еще к чему хочу перейти это последняя новость на сегодня не буду вас мучить. здесь еще смещение KYC, да, то есть на сумму в эквиваленте до 1000 евро в месяц это прям вообще снос Башки, Потому что, вот даже они объясняют, для граждан большинства стран верификация смягчена, для граждан с высоким риском торговля биржа теперь стала доступна. И мнение общества, да, сообщества... Вот оно здесь у нас написано, что с 21 июля 2020 года будет обязательная верификация отключена Для тех, чья сумма вывода не превышает 1000 евро Потому что многие реально боятся постоянно Да не хочу отдавать давать свой паспорт, не хочу отправить фотографии Вот этот вот курс, да, никто не хочет никогда проходить Каждый это знает Если у вас, тем более вы реально там объем торгов далее вы вводите, вы вводите, там, до 1000 долларов в месяц а Зачем это нужно? Поэтому эта биржа убирает вот, всю эту верификацию. И еще один, еще такой важный пункт, почему стоит зайти. Поэтому, ребят, однозначно одни плюсы. Все в копилку биржи KikX. Я, не знаю, я лично доволен, что познакомился с ней. Обязательно начну пользоваться. Рекомендую вам однозначно. Я думаю, все плюсы я показал. Минусы, их найти просто невозможно. Поэтому, ребятки, пользуемся. Я думаю, каждому это видео было полезно. Любые вопросы пишем в комментариях. Не забываем, опять же, про конкурс, который я только что показал. Поэтому осталось всего почти 11 дней. Не упустите свой, свой шанс. Подписываемся на канал. Пишем, опять же, комментарии. До скорых встреч. Скоро будут интересные проекты. Всем пока.